<смех> что здесь происходит А вот. мы находимся на бурапа патая байквик это мероприятие проходит здесь ежегодно в феврале последние два года его не было потому что был ковид наконец-то вернулось очень много посетителей, очень много а, участников из Юго-Восточной Азии, много байкеров, клубов, любителей, профессионалов, различные а, тюнинг-ателье, а, продавцов байкерских, там и около байкерских товаров, музыкантов, мотосалоны, девчонки, пиво, еда и все еще очень-очень много. Бурапа Байкпик это крайне интересно именно это мы сегодня все и будем смотреть вместе с вами. Поехали! Рассады подвезли. Кто-то сад огород садит, видимо. Кажется, где-то закончилось. <реклассно> вот, например, прямо сейчас мы стоим около одного из а, тюнинг-ателье, наверное, где возьмут ваш обычный Харлей и сделают из него крутой чопер для реальных кабанов. Авиапа... Авиасалон открылся. О, еще один. А еще только что здесь летал какой-то небольшой самолет такой. Ну, полноценный самолет не это, Не мода дельтапланы. А, и там есть стойка. Парень сказал, что полетать стоит 6000 бат. Пожалуйста, вперед. И чудеса высшего пилотажа прямо над Бурапой. Покрутят прямо с вами на борту. Традиционно здесь есть несколько сцен. И это центральная на ней с наступлением. Темноты, начинается концерт именно около этой сцены собираются все байкеры участники мероприятия и чуть позже тут яблоку будет негде упасть будет полная парковка всевозможных мотоциклов, которые заезжают сюда бесконечным потоком Поскольку мероприятия происходит на большом стадионе, то тут очень есть удобные локации. Но вот сам мотобайк-фестиваль проходит в парке. Он всегда проходит в парке. Там очень много красивых зеленых зон, где можно разместить классные байки. Парковка большая стадиона используется не только по прямому назначению, но здесь также выставляются производители байков или мотосалоны. Вот как, например, вот этот вот салон Honda Big Wing Pattaya. А также здесь есть отдельная площадка для стендрайдинга. Хотел уходить, смотрите на что, обратите внимание. Мода табуретка. Надеюсь, те, кто до этого не знал, что такое стендрайдинг, благодаря вот этому видео, с ним сегодня познакомились. Ну а мы дальше идем обратно к фестивалю, к байкам. Да, вот, кстати, проходил мимо этого салона, даже не придавал значения. Знакомый встретился, обратил внимание. Ну, ему просто нравится эти мат он себе хочет такой же брать. Бренд называется Royal Infield. И вы посмотрите, они как old выглядят, хотя байки совсем современные. Дело в том, что а, этот завод существует там с каких-то лохматых лет, до сих пор выпускают байки. а Когда Британия уходила из Индии, они вот в Индии оставили один завод индусам, и они до сих пор их клепают. И благодаря этому сохранили вот такой офигенский дизайн. Причем они и сами по себе клево выглядят и еще есть место для творчества их прокачивать под дьябло да называется дьябло нормально Шоу вывеску снять здесь написано вдвойне. и кстати Евгений здравствуйте наш коллега ходит всем привет все срочно подписывайтесь на канал Татьяна Максимова ну ладно сразу все остальные каналы там много у них ты скажи как дела ты контент пилишь по ПТЕ вот я связался камера и пиво все что нам не нормально смотри вообще у вас на канале я матом не буду ругаться да yeah, yeah, я подчатка. тоже всё за пикой. Хорошо, рад был видеть тебя. Yeah. Да, Евгения не представил канал Life is Life. Вот, мы продолжаем. А, здесь сразу за вывеской в войне» находится индейский табор. Или, не знаю, индейский лагерь, наверное. Вообще, надо сказать, эта индейская тема очень популярна в Таиланде, у тайцев почему-то, как ни странно, но пару лет назад для себя открыл а, это такое интересное наблюдение, а, потому что до этого в основном встречали различные там локации на ковбойскую тематику. Очень им нравится кантри-музыка, либо а, какую-нибудь ярмарку делают на этой ярмарке а, стагисена какой-нибудь такой ковбойский уголок, там шляпок слиходит и так далее. А тут прям на этой бурайпе прям очень-очень много индейцев, тайских индейцев. Они здесь национальной одежде индейской, продают различные индейские товары. Что это, чашечки тебе понравятся? Mm -hmm, я хочу купить. Приглянулись. А мне вот нравятся вот эти вот индейские плетики на самом деле. Я купила у индейцев. Купила у индейцев чашечку? А что за чашечка Ну Чашечка ковбойская. Я давно хотела себе какую-нибудь классную чашечку под кофе. Вот я люблю. Задний стоп, подожди, я не понял. У индейцев ковбойскую чашечку? I love country написано. Ну, да хорошо. и ковбой. Окей. Не, ну ковбои иногда дружат с индейцами. Мы такой сериал видели. У них вот фотосессии с индейцами. Донаты приветствуются. Что? Да ну, не надо отходить. Любуемся. Вы видели какие-то блестяшки красивые. О, магазин кожи. Кожаных изделий. Всяких. Ковбойских и не очень. Так, ну-ка на меня хо <соса> слушай, тебе идет. А вот шляпа как у крокодила Данди, ты помнишь? Так, с зубьями, типа крокодила. Данди два с половиной тысячи. Настоящие крокодиловые зубы, хвост и кожа. А это тысяча девятьсот. Ну да, на кожаной можно как угодно мять. Nice. Клёвая. Подобные ярмарки, конечно, кладе с различных уникальных вещей. Красивых. Я сразу раз такой нож смотрю. А, -а, а ремень с кабурой. Нормально. Ты кожаные штаны себе ходила? Кожаные штаны? Жаль, что я их хотела 20 лет назад. Целый магазин перьев. Что это? Ловцы снов. Поздается. еще. Смотри, какое классическое пончо. Клево. Для той, которая вечно мерзнет везде. Из коврика сделано. Из коврика сделано, да. <laughs> Красиво, тепло. само собой на таких ярмарках очень много различных товаров сопутствующих больше всего здесь футболок здесь есть не только новые футболки но и вот продавец сказал винтажные вот например это там на ней дата стоит 1994 года выпуска поношенные короче да Ну, не, не в этом, не в этом ларке точно. Винтажные футболки. <laughs> Смотрите, что нашел? Банки? Да мне мама такие в детстве ставила. То есть, что такое? А теперь там написано шаман сделает вам шиллинг. <laughs> О, себе, шаман? Искали футболку, а Таня нашла банданы. Это типа официальные, да? Back to the culture. Давай. Давай. О, так, ну не знаю, вот, наверное, вот это вот прикольно. подходит? Ну в смысле, в смысле под эту подходит, ну, вообще. А давай две. В этом году 26-й фестиваль. 26 на голову, не на шею? Тоже бандану? А, ты, у тебя платочек. Ну, слушай, как потончик, он лучше смотрится, тут даже видно это название Back to the culture. Ну, красота, ну? забрендировались, mm -hmm. <смех> цепи и браслеты, О, ну, конечно, куда же без этого, <смех> всевозможные тут просто, смотри, сколько бонгов для любителей этого дела, очень много штук всяких. О, смотри, ничего себе, тут прям уже искусство пошло. Как бы это, даже больше не это, не для потребления, а для того, чтобы было красиво. Такой холодильник. Что, хочешь холодильник такой? Блин, ну, написано 14 900. Огонь! Вон еще интересный. Причем их по заказу делают, видишь, приводы. И ручка какая. Вольсваген хочу, не хочу ков то что это такое? Написано, что это крафтовая сода, 0% алкоголь. Такая, прикольная, ягодная, поддержим малого производителя. Из бутылки лучше? Да. да? Вкуснее? Да. You're Здесь также много арт-галерей, где можно либо просто пофотографироваться, либо посмотреть картины, купить картины, а кое-где вас даже нарисуют. Снова индейская тематика. Highway Classic Bike. Здесь олдскульные мобили, мотоциклы восстановленные. Вообще, в каких гаражах вы появились. Триумф. Тоже триумф. Во, вот эта вот старая Honda. похожа на этот, на восход. Восход 3. Вообще, баг такой же. Вот здесь должен быть аккумулятор, а с другой стороны инструменты, или наоборот. Вообще прям то же самое все. Здесь немножко по-другому. Но, в общем, очень то похоже. BSA, не знаю такой, но выглядит круто, некоторые байки здесь вообще чисто проект восстановления, даже нету двигателя, вилка какая маленькая, там пружина внутри, а вот он же, да, плюс-минус, но такой уже в сборе более-менее, красивое! Ну и куда же на таком стенде без старинного Харли Дэвидсона? Ручная коробка передач, обратите внимание, да? Но она просто это присоединена на привод. Можно ногой, а можно рукой. Впрочем, не только Харли, но и вот Royal Enfield. Помните, на входе смотрели салон с современными байками в винтажном стиле? Так вот это тот самый, только старый. О, это какой-то просто чудо-кузнечик похоже у него руль складной портативный байк, который можно сложить чтобы он был по размеру как чемодан ну и украшение этого стенда, вот такой винтажный форт, который переделан в некий хот рот. клевая машина классный, красивый проект но дальше, я знаю, есть еще красивее там до желтой зоны дойдем там вообще просто бомба Еще одна прославленная марка, мотоцикл Indian, просто легенда. У байкеров. Такой. С индейцами, со всеми делами. Меня пригласили в байкерское кафе в Сатахипе. У них есть байк и у них есть кафе. Значит повод посетить, стопудово. Да, вот, еда есть. Все. Можно ехать. Здравствуйте! Здравствуйте! А я вас слава. Вот неплохая. А, это Ражгар. Понятно. Трасса 6-6. А что это такое Роуд СХХ? Это же какая-то там дорога в Америке. Не, в Америке, а тут Road XX по тая. Здесь кафе Хана. Здесь кафе наверное, очередная. Ну, нет, а мне не, не нравится то, что оно это, как, как, как для купания такие. Вот, кстати, удивлен, что таких очень мало здесь. На самом деле, ну, конечно, не в Таиланде, но вот в Японии подобные Макси-скутеры, у них там целая культура. И до Таиланда это так и не дошло. Буквально пару байков за все время а, в Таиланде я подобного формата видел такие скутеры а диваны. На самом деле, их там прокачивают хорошо, и трубы им ставят, и там занижают, и свет ставят там под днище, как на автомобиле. Здесь же мастер разукрашивает шлем. Ну и вот стенд, который я вам говорил. Здесь, конечно, еще все круче и ярче. На байках нарисовано, что только смотреть не садиться. Тут даже не угадывается, что за байк был в оригинале. Вы быть Харлей. Таня осторожно. Трактористы едут. Кто это? Ладно, байки. Но еще раз говорю. Не угадывается, что за байк, но как бы там стоит Харлей. Может быть, это тоже был когда-то Харлей. Переделывают их, конечно, до неузнаваемости. Я подумал сначала, что это логотип. Байка какой-нибудь, но нет, оказалось, что это Лого, Fedboy дизайн. Но самый крутой проект здесь, это, конечно, вот этот автомобиль. Ну, тоже как бы вроде как бы Ford Из него сделали хот-рот. Но это вообще очень хорошо сделано. Если, конечно, их поставить рядом, то, что предыдущие показал и этот, но ну, небо и земля. Это просто бомба. Вообще, все детали какие сделаны. Просто огонь. О, ха-ха, класс! старая до да, это ну, одежда продолжаются ряды с различными футболками и прочими товарами и вот обратил внимание, там агапки. и какие-то даже вон коготь, да, оружие коготь. Салон Harley -Davidson. все байки продаются, уже даже есть некоторые кастомизированные, но мне больше всего понравилось, что рядом, вот там сбоку стоит. Я люблю старые автомобили, это Chevrolet Apache грузовик, очень клевый. Жаль, что они его спрятали, а буквально в двух шагах от Chevrolet Apache притаился Lincoln... Не, не так, зайду с другой стороны. Вот так вот, притаился офигенный Lincoln Mercury. Это просто... Я первый раз такую машину вижу машину в Таиланде. Откуда она здесь, кто ее сохранил? Огонь! Ой, здесь территория, ходить не переходить, байки, смотреть, не пересмотреть. Просто всевозможное. А там что за зона? Ой, мне кажется, я там вижу. Как туда пройти? -мо. О! Это что, палаточный городок? Можно через него пройти? Многие участники фестиваля здесь же и ночуют. Да, это он, это Honda Goldwing. Ну, для меня это лично, конечно, байк-мечта. Вот если и постарее, и посвежее. Вот тайцы тоже фотографируются с ним, с коляской. Просто огонь. Классный, комфортабельный, дорожный байк. Вот да, это самый свежий, самый прокачанный из этой банды. Номера, посмотри, какие. Раз. Два. Три шестерки, три двойки, четыре девятки. Фосел, кстати, продается Кому надо? И номер телефончика даже есть Покупайте Байк огонь Я вот Таню сколько не уговаривал поехать на байке На дальнее расстояние Она все от меня да вот так вот А вот на таком и поехала Там видишь сзади какое место? Что у него? Седло, ну там можно спать аж сзади И следующая наша остановка Вторая сцена может первая, я уж не знаю, какая из сцен более главная. Здесь уже другая атмосфера. И здесь на этой же площадке есть отдельный... Как их называется-то? к вам короче какой-то с лошадями. резервация, у них. резервация да резервация не подходи к коню сзади главное я из дверь то немножко боюсь и у них здесь своя атмосфера и свои запахи конями пахнет очень сильно В общем, мне кажется, у индейцев самая душевная атмосфера такая, да? Вот, вот, вот. Прям в пляс. Мы уже потихоньку заглядываемся на еду. Таня купила какого-то мяса. Сядем поедим. О, ничего себе. Ну, кто был у нас на прямом эфире отсюда в первый день? Вы видели, да? Этот пепелац ездил. То есть он ездит, он не просто так. Пришло время поесть наконец-таки. Не будем сегодня обозревать вот этот рынок, огромнейший за нашей спиной. Он вообще, на самом деле во все стопки протираются по всем парковкам, местам отдыха, везде, между продавцами, майками, между музыкантами, у индейцев. Короче, везде еда. Не будем сегодня ее обозревать, а просто поедем. У нас бургеры. У меня говяжий, дане свинячий. Вот еще кусок говядины там нам порубили. И пиво, конечно же. И только чан здесь наверное спонсор приятно вами -а -а -а. пиво ешь мясо катайся на байках много мяса много мяса много мяса вот у меня много мяса я прям даже не знаю это как есть вообще как это есть это сплошное мясо что остановка очень громкая, поэтому скажу сейчас, пока идем туда, это шоу машин с музыкой. То есть пикапы, у которых в кузове вместо чего-нибудь, куча колонок светомузыки, они там колбасят. что -то невероятное, а... только что была тусовка, танцевали девчонки, тут баг диджей говорит то, что давайте мы остановимся и выкажем честь, и заиграл гим короля, королевский гимн, и все остановились, такая туса закончилась, все послушали гим короля и сказали бай бай, все на этом конец. Офигеть, <сюда> <сюда> <сюда> это Таиланд. <сюда> ну что, друзья, без лишних слов, Бурапам Байк Вик это отличное мероприятие там проходит в Паттайе. Очень классно. Если вы в феврале приезжаете сюда, планируете сюда приехать, то вы не пожалеете. Проведете замечательное время, послушайте классную музыку, посмотрите крутые байки, поедите вкусную еду, попьете пиво и вообще замечательно проведете время. Это была Бурапа Байк Вик. Всем рок-н-ролл!